Привет! Добро пожаловать в лучший момент в твоей жизни! Почему? Потому что здесь и сейчас. Сегодня мы поговорим о такой интересной теме, что же такое родовая система и как правильно отказаться от рода. Начнем с первого. Так или иначе вы наверняка уже сталкивались с таким понятием как род и скорее всего даже уже как-то с этим работали. И когда говорят, что родители себе не выбирают, это не совсем верно. То есть каждая душа, когда планирует какой в жизни воплотиться она выбирает, какому, и в каком роду, она выбирает, с какими задачами это сделать. И когда выбрала уже задачи, то есть как тур, путевку или компьютерную игру, где ей там нужен отель 5 звезд, чтобы включены завтраки, обеды и ужины, и набор экскурсий определенных, и нужно ли ей море или э, горы или еще что-то. И под эти уже свои задачи выбирает тот род, в который ей нужно попасть, ту страну, то место. Те условия, которые ей будут нужны. И более того, когда она это делает, она также берет на себя и обязательно взять задачи рода. <свят> То есть все плюсы, минусы рода, всякие проклятия, ресурсы, ну и там подобное. И, соответственно, род возлагает тоже некие задачи на тебя. И некоторые с этими задачами не хотят никак работать. Ну не хотят зачем мне брать какие-то чужие на себя обязательства особенно когда нет принятия своей родовой системы и отвечая на вопрос как же отказаться от рода и всего что этот род дает отвечаю правильно отказаться не получится никак абсолютно то есть можно заблокировать в себе энергию да то есть связь с своим родом и не получать от них вообще ничего но при этом вы рискуете остаться в гордом одиночестве и прожить свою жизнь не совсем так, как вы же сами и выбрали. Прожить ее не в гармонии с собой, ну и как приверженность демонии. я искренне считаю, что э, если человек хочет прожить свою жизнь максимально счастливо, то ему необходимо быть в гармонии с собой. А соответственно, если человек сам выбирает, в какой родовой системе воплотиться, с какими условиями, то значит это ему было нужно. И значит, ему с этим нужно научиться работать. Если он не хочет с этим работать, значит, участью для него все равно закрыто. А если закрытую частью, тогда ты проживешь все равно не свою жизнь. Вот такой парадокс. Подружиться со своим родом – это важный и необходимый шаг на пути к вашему счастью. То есть мы как в компьютерной игре сами выбираем, в каких условиях родиться, да, то есть уровень сложности, то есть базовый набор ресурсов, с которым мы хотим стартануть. И чтобы интереснее, игра была, часто выбираем уровень сложности побольше или поменьше. Поэтому примите свои же условия игры, которые вы сами за себя выбрали, и давайте уже начнем выстраивать свое родовое наследие.